Всем привет! Прямо сейчас вы узнаете о самых ярких и актуальных новостях от команды Универньюз. Расскажу о них я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Актуальные вопросы Казанского федерального обсудили на заседании ректората. КФУ посетила делегация компании Ford Motor Company. Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов рассказал студентам КФУ о современном состоянии медийной среды. Очередное заседание ректората в стенах Казанского федерального прошел 15 мая. Что обсуждалось на этот раз, расскажет вам наш корреспондент Елизавета Евтефеева. Заседание ректората КФУ под представительством ректора Ильшата Гафурова прошло 15 мая в музее истории КФУ. Первым со своим докладом выступил главный врач университетской клиники Альмир Абашев. Глав врач клиники познакомил собравшихся с результатами достигнутыми клиникой за год, прошедшей с интеграцией в состав университета, в части переоснащения ее современным оборудованием и трансляции на практику новейших разработок и методик диагностики и лечения пациентов. Мы избрали для себя точки роста в тех местах, где уже существуют предварительные компетенции. И вот четыре основных направления определили для себя по этапам развития. Это сердечно-сосудистая система в рамках развития хирургических компетенций. В свою очередь ректор КФУ предложил создавать больше площадок для диалога врачей клиники и ученых института фундаментальной медицины и биологии, а также других институтов. Вопросы совместных научных исследований. Марат Рашидович, может быть, нам 2-3 лаборатории сделать вот по ППК, по типу Open Lab, то есть, чтобы часть там присутствовали сразу действующие, клинисты и часть наших ученых. Клиники также разделяют мнение ректора. Например, остро стоит вопрос инженерного и технологического обслуживания закупленного инновационного оборудования. Единица техники в больнице одна, и она вдруг останавливается – по каким-то мелочным причинам, да, то есть мы сразу откатываемся в каменный век. Например, ангиограф это было очень здорово, если бы у нас в числе технических работников наших инженерных служб, да, то есть были специалисты, которых обучили бы производители. Важным аспектом является то, что планируется начать базовую подготовку таких специалистов на уровне бакалавриата. Тему развития приоритетных направлений продолжил проректор по научной деятельности КФО Данис Нургалиев. Его доклад был посвящен участию КФУ в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы, исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 и 2020 годы среди претендентов на госсубсидии от КФУ оказались самые разнообразные амбициозные проекты, в том числе получившие определенную известность концепции робота-юриста и персонифицированного медицинского симулятора. Постоянной корректировке нуждаются профессиональные образовательные стандарты. Проблема соответствия компетенции современных работников растущему уровню научного и технологического прогресса, а также подготовки будущих кадров, удовлетворяющих этим требованиям, затронул в своем докладе проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. На момент разработан 960, ну, 960 профессиональных стандартов наука счастью, хотя бы включена с 2017 года в область профессиональной деятельности образования и наука но при этом квалификационные требования для младшего научного сотрудника, для научного сотрудника и так далее, они не разработаны. Вот... Ректор КФУ призвал активнее пользоваться исключительным правом Федерального университета на внедрение и реализацию собственных стандартов образования и внедрение новых программ. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяро, Владислав Михневский, Универньюз. Казанский федеральный посетила делегация компании Ford Motor. Участниками встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. Как это было, смотри в нашем сюжете. 16 мая казанские федеральные посетили представители компании Ford Motors Company. Ильшат Гафуров познакомил гостей с историей университета и рассказал о возможностях, которые появились у КФУ с момента его основания. Ректором КФУ было выдвинуто предложение о создании совместных лабораторий и исследовательских центров, связанных с машиностроением. Стоит отметить, что в набережных Челнах Казани уже созданы и работают 9 лабораторий. Днем ранее делегация американской компании посетила одну из подобных лабораторий, которая расположена на площадке инжиниринга Центра набережных Челнов и создана по совместному проекту с Ford Solers. Представители Ford Мотор Компании заинтересованы в развитии трех технологий: электромобили, беспилотные автомобили и решение проблемы интеграции интеллектуальных систем в жизни общества, то есть так называемые системы умных городов. Подобные направления не являются новыми для университета и уже ведут свою работу на базе КФУ. Диана Шилова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет очередной раз доказал, что является одним из главных центров инноваций в нефтегазовой отрасли не только в республике, но и в России, о чем говорят сотни специалистов и ученых в области горизонтального бурения в стенах КФУ, выяснила Аделя Шмилова. Казанский федеральный объединил в своих стенах более сотни представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний, а также научных организаций. Поводом для данной встречи стала вторая научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины». Мы решили проводить перед именно здесь по той простой причине, что данный регион является одним из ключевых, если не ключевым регионом, в котором применяется, разрабатывается, так или иначе новые конференцию, проректор по научной деятельности Казанского университета раскрыл некоторые подробности тех проектов, которые реализуются в рамках стратегической академической единицы Эконефть. На сегодняшний день учеными САЕ разрабатывается целый ряд технологий, которые смело можно называть третьей после горизонтального бурения революцией. Это и проект «Цифровой керн», и создание 3D-моделей целых месторождений, и, конечно же, подземная переработка нефти. Все это, призвана повысить эффективность добычи нефти и сделать ее более экологичной. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Радио, телевидение, газеты давно стали привычной всем медийной средой, где работают по давно сложившимся правилам. С появлением социальных сетей стало понятно, что в интернете действуют совершенно другие правила. Каковы современные правила игры в медийном пространстве, рассказал молодым журналистам главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Трудно спорить всем, что соцсети, всевозможные блоги и сайты прочно обосновались в нашей жизни.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 Культурная жизнь КФУ преображается с каждым днем. На сегодняшний день она не стоит на месте благодаря активности учащихся университета. Студенческий коллектив из Молодежного театра выступил перед зрителями с постановкой повести «Обоим тяжело». 15 мая состоялась премьера спектакль по произведению Набиры Емадиновой «Обоим тяжело». Повесть писательницы отражала время советской власти и его тяжелые моменты.